Всем привет! Смотрите как восстановить данные с виртуальной машины гипервизора Параллель. Как создать и настроить виртуальную машину с операционной системой Windows в macOS. Parallel Desktop для Mac — это решение в области виртуализации для операционной системы macOS. Программное обеспечение для виртуализации позволяет запускать различные операционные системы внутри macOS, а также их программное обеспечение. Это дает возможность запустить Windows или Linux как приложение. Программное обеспечение Parallel Desktop создает образ виртуального диска в системе macOS. Эти файлы в процессе работы могут быть повреждены и в итоге запуск виртуальной машины стает невозможным. В таком случае возникает вопрос, как восстановить данные файлов HDD-HDS. Далее в видео я покажу, как создать виртуальную машину на примере операционной системы Windows и с помощью какого программного обеспечения можно восстановить данные с файла виртуальных дисков HDD и HDS. Если вы еще не работали с Parallel Desktop, сперва ее нужно скачать и установить. программу доступна в App Store и на официальном сайте. Далее нужно скачать Windows. Сделать это можно через саму программу или скачать образ сайта Microsoft и создать загрузочную флешку. Запускаем программу. Здесь выбираем способ установки, получить Windows от Microsoft Установить операционную систему с диска или флешки или перенести Windows с ПК. Продолжить. Далее выбираем соответствующий образ. Снимаем отметку для ввода лицензионного ключа, версию. Указываем имя и путь, куда сохранить файлы виртуальной машины. Создать. После начнется загрузка машины и процесс установки операционной системы. Следуем шагам установки. Процесс ничем не отличается от обычной инсталляции системы. Подробнее о том как установить операционную систему смотрите в отдельном видео, ссылка будет в описании. По завершению машина перезагрузится и будет готова к работе. Для дополнительных настроек кликните по шестеронке в окне центра управления параллель. В настройках железа можно изменить размер диска, создать новый, изменить тип диска, включить или отключить функцию Trim. Во вкладке резервного копирования настроить расписание моментальных снимков. Моментальный снимок памяти — это фиксированное состояние гостевой операционной системы, сохраненное в определенный период времени. Снимки могут создаваться вручную или автоматически во время работы виртуальной машины. Чтобы создать снимок системы откройте вкладку меню Действия – Actions – Сделать снимок. В открывшемся окне укажите имя снимка и нажмите ОК. После создания снимка вы можете продолжить работу с виртуальной машиной и вернуться к созданному снимку в любой момент работы. Чтобы вернуться к снимку откройте Действия – Вернуться к снимку. Здесь выберите хотите ли вы сделать еще один снимок чтобы сохранить текущее состояние виртуальной машины или сразу перейти к предыдущему снимку без сохранения. Загрузив снимок, вы сможете вернуть состояние машины на момент создания снапшота. Таким образом можно вернуть случайно удаленные файлы с виртуальной машины или отменить настройки, после которых она перестала грузиться. Если это не помогло виртуальная машина по-прежнему не загружается, при загрузке появляется ошибка и доступ к данным недоступен. Вернуть утерянные файлы вам поможет программа Hetman Partition Recovery. Программа поддерживает все популярные форматы файловых систем и поможет восстановить данные в случае удаления форматирования программных и аппаратных сбоев и других ситуаций с потерей информации. Для восстановления данных вам нужно найти где хранятся файлы виртуальных машин. Скопировать их на компьютер с операционной системой Windows, установить и запустить программу. Затем подгрузить файлы и программу и просканировать виртуальный диск. По умолчанию файлы виртуальной машины хранятся по такому пути. В папке Parallel лежат файлы нашей виртуальной машины. Если в каталоге по умолчанию их нет, кликните по машине правой кнопкой мыши и выберите Show Finder. Так вы сможете найти папку с файлами виртуальной машины. Далее файлы нужно перенести на компьютер с операционной системой Windows, к примеру по сети. Для того чтобы получить доступ для ПК с Windows к Mac нужно изменить некоторые настройки параметров сети. Для этого жмем по яблоку и открываем системные настройки. Переходим в раздел Sharing. Здесь устанавливаем отметку напротив File Sharing. Далее открываем Options. Устанавливаем отметку напротив SMB и нужного пользователя. Затем нужно добавить расшаренные папку с файлами виртуальной машины. Для этого жмем по плюсу и указываем путь папки. Добавить. И после устанавливаем разрешение для соответствующего пользователя. Теперь можно подключиться с компьютера с Windows к Mac по сети. и скопировать файлы виртуальной машины. Запускаем Hatmore Partition Recovery и начинаем процесс восстановления. Первым делом нужно смонтировать файлы виртуальных дисков. Для этого в окне программы открываем вкладку меню сервис и выбираем монтировать диск. Здесь есть два способа монтирования диска. RAV-образ, если нужно смонтировать обычные диски, и виртуальные машины. Здесь вы можете видеть список файлов и программ, которые поддерживает наша программа. Отметьте соответствующий тип образа, в моем случае это файлы параллель. Укажите путь папки с файлами виртуальных дисков, в тех, которые мы скопировали с Mac И нажмите ⁇ Выбор папки ⁇ также можно смонтировать файлы и программу прямо по сети без копирования на диск компьютера. Для этого просто указываем сетевой путь к файлам на mac-устройстве и жмем выбор папки, программа Подгрузить все файлы виртуальных машин, находящиеся в данном каталоге. Файл диска, который используется машиной на текущий момент, помечен как активный. Файлы моментальных снимков имеют отметку Snapshot 1 и Snapshot 2. Если виртуальная машина имеет несколько дисков, второй накопитель имеет свое имя, активный файл диска и свои файлы моментальных снимков. Здесь отметьте те диски с которых вы хотите вернуть утерянную информацию и нажмите Далее, после чего они появятся в окне программы. Для запуска поиска данных кликните по диску правой кнопкой мыши и выберите Открыть. Далее выберите тип анализа. Для начала рекомендуется быстрое сканирование. Если программе не удалось найти нужных файлов запустите полный анализ. Программа нашла и отображает все файлы, которые лежат на данном накопителе. Красным крестиком помечены те, которые были удалены. Кликнув по файлу, можно посмотреть его содержимое в окне предварительного просмотра. Если вам известно имя нужных файлов, функция быстрого поиска по имени поможет их найти. Далее отметьте файлы, которые нужно вернуть и нажмите «Восстановить». Укажите диск, куда сохранить файлы и нажмите «Восстановить». С помощью Hetman Partition Recovery вы также сможете восстановить и файлы виртуальных жестких дисков pvm, hdd, hds, которые повреждены или вы случайно удалили. У нас на канале есть детальное видео о том, как восстановить данные с macOS. Ссылка будет в описании под видео.